Сейчас мы направляемся за свечой для питбайка чтобы в дальнейшем я мог пацанов прокатить на битбайке Чтобы кто-то упал или научился кататься, там что повезет Сейчас я направляюсь до магазина с техникой, как будет там, включимся для какой корабль Вы тоже видите его? Ему по-любому надо опять Я не знаю, было видно или не видно, но я ему дал 5. А вы когда-нибудь задумались, почему колючая проволока называется колючей проволокой? Я могу вам объяснить. Потому что она колется. Разрывная! То, зачем я себя пришел. Сейчас я вам покажу свою. Ой-ой-ой, рука трясется. Позорлая рука, говорит Михайлов. Ой-ой-ой. ой Ой, -ой хеллоу, Вадим, причем, да. <сёк> я говорю, что его скорее всего не будет, а он есть, да. Вот, мы сейчас и будем снимать другой видос. <сёк> да. А я буду жрать. А я, блядь, страдай. <сёк> <сёк> Покиньте, блядь. <мне>. Так, <сёк> <сёк> показывал момент. Мне кажется, он чем на меня похож. Нахожусь в деревне, и сегодня у меня есть пару дневных норм, которые мне надо выполнить. Надо всего лишь убрать вон дрова вон туда. Первое задание у нас это пропылесосить комнату. Второе, это убрать металлолом с прицепа там, где лежит металлолом. Третье задание это вот это вот задание, которое дрова перевести. И четвертое задание это подмести... щепки. Есть проблема, как вы можете заметить, чужак, ну, вот этот болотоход стоит немного в другом месте. Да, я он стоял там, через здесь. Тормозов на нем нет, вот. И отсюда следующая проблема, как бы, руль какой должен быть, он загнул. А у меня, блядь, его разогнуло. И прикол в том, что этот болотоход, он даже не мой, он батен, как бы, и понимаете, кому будет капец. Вот, его здесь вот выгнул, я обстоп, короче, рулем дался, походу. Ну, не походу, а дался рулем, и вот такая вот ситуация произошла. Ну, сейчас поедем до дровяника, потом я попробую выправить как-нибудь молотком. И а еще задача как бы мне сейчас поехать с таким рулем. Ну, хлопнула сейчас, конечно, вообще отлично. У меня до сих пор на одно ухо не слышу. Вот отсюда вот такой хлопок был, вы бы видели. Я понял, что я не справляюсь и решил позвать на помощь брата. Миха! Иди-ка сюда! Как бы я, как всегда, завозил каракат, как бы ничего не предоставляло виды. Там руль немного погнул, вообще хорошочно-хорошочно погнул руль. Вот, и этот. Но сейчас его молотком я попробую выгнуть. Потом я завожу его, как ёп... Я на сих пор на ухо глухой, вон та соседка. Зара ваш. Да? Она такая, ой! Вот так вот. Он, вот, видишь, что с рулем? Вот, иди сюда. Его надо обратно загнуть. Вон на в столб. Вот. И этот, я такой завозил, я отсюда как хлопнет. Вот, и сейчас надо его толкнуть. Толкнуть надо ну, Как взрывался, что взрывался? Ничего не взрывался, просто здесь бензин оставался, хлопнул, но я больше заводить его не хочу Мне что-то страшно Мы хотя бы на, до туда его толкнем а потом попробуем еще раз завести. Помимо руля, вот как бы можете заметить Я заметил, что э, провод от фара оторвался, то есть Кто-то пизды от бати по-любому получит Сейчас мы дрова, наверное, перекидаем туда И потом буду пробовать загнуть руль Короче, мы подвыгнули чуть-чуть рули, он все равно кривой, конечно. Но лучше, чем было. вот. Мало того, вот тут есть рулевая. Я не знаю, вам интересно или нет, но шарики из рулевой лежат вот тут. Выгружаем дрова. Назад надо его это двинуть, пусть нам вот это говно надо заместить и все. Вот. Все, меньше воды, больше дела. Мы уже почти прибрали все. Вот это уже не этот не сгребается, он куча, котором мы все убирали. Я вам покажу металлолом, который нам надо будет убрать. Получить. Я даже сам не знал, сколько здесь Ну Короче, пошел в жопу